Однажды на Лунину он родился, малыш Гошиш. Я рад И случилось так, что. Привет. Розовая попочка трахнут тебя. Имя. Любимое мое! Да, блядь! Пора зазвать. Блядь. Ты чё блядь, охуел? Я не ем нектар, Я ем корник нектар Мне похуй. Меня и зовут Корней Чернейкой. А я? Маргариновая куитайка. А вот я. Ты а зовут меня Корней Щернейкой. Ключенок! Ты меня звал, Вау. Да иди ты нахуй! А, а как не знаю, я с самого утра ищу, даже пролезал! Хм, зачем. А хуй его знает. Осьминог, на этот раз тебе не уйти, сосны. Как я мог так поступить? Дорогой мистер Робертсон, попросите паука навестить нашу дочь. Паучья карьера закончилась. На этот раз ты проиграл. Вау, человек, паувек. Ублюдок, мать, а ну иди сюда, говно собачье, а? Отсос. хи хи хихихихи. Мой дорогой паук, я найду достойное решение паучьей проблемы. Что прячется под саской паука? Эктеринс. Это мы еще посмотрим.